Бонжур лизами! Здравствуйте, друзья! Всем известна яблочная шарлотка. Она является лидером среди яблочных пирогов. Но ее сестра мандариновая шарлотка в карамели способна затмить все шарлотки в мире по сочности, вкусу и нежности. А если вы любите мандарины, этот пирог станет вашим фаворитом надолго. Очистить мандарины от кожуры, снять белую пленку. Чем сочнее и слаще ваши мандарины, тем конечно же лучше. Режем их пополам поперек. Для карамели сахар нужно растворить в воде и довести до кипения. Сироп ничем перемешивать не нужно, просто встряхивать время от времени сотейник. Сильно зажаривать карамель не стоит, иначе она приобретет горьковатый вкус. Дно своей формы я застелила пергаментной бумагой и смазала бока сливочным маслом. Заливаю горячую карамель, распределяю ее по дну формы. Не страшно, если она не растеклась равномерно, при выпечке она полностью растворится. На карамель укладываю половинки мандаринов разрезом вниз. Отставляю форму в сторону и займусь тестом. Оно у нас бисквитное. Яйца, сахар, щепотку соли, экстракт ванили или ванильный сахар взбить до пышной пены. Влить растопленное сливочное масло и молоко. В муку всыпать разрыхлитель, перемешать и просеять муку в яичную основу. Замесить. Довольно жидкое тесто. Залить им мандарины. Встряхнуть форму и убрать запекаться в духовой шкаф на 40-45 минут при температуре 180 градусов. Готовый пирог отделить от краев формы, перевернуть на блюдо. Вот такой красивый и влажный он получается. Можно видеть, как мандарины пустили в него свой сок. За счет этого он просто тает во рту. Я хочу, чтобы вы приготовили этот пирог и поделились своими впечатлениями. Подписывайтесь на мой канал и не забудьте нажать на колокольчик. А я вам говорю, бон аппетит и абьянто!